фруктом на ветках давно уж не имется стать вкусным соком кто за это возьмется это новый джуниор вот как он зовется полезный и вкусный он так легко пьется если нового сока захотел вдруг ты пей только джуниор пей фрукты пей джей джей